Всем привет! Ну что ж, сегодня мы будем говорить о очень важной теме, а именно на чем сэкономить, а на что лучше всего будет потратить ваши драгоценные кристаллики. Сейчас мы видим на экране табличку, в которой мы видим что выходило в японской локализации примерно после чего. У нас сейчас стадия Эсканор зеленый и синяя Элизабет у нас появилась. Конечно, она появилась позже, чем Эсканор, но ничего страшного. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Э, каких персонажей мы вообще пропустили на нашей глобальной локализации, то есть какие персонажи к нам не дошли от э, японской локализации? Давайте разбираться. Ну, во-первых, давайте будем смотреть на оригинальных персонажей, это Лилия и Синяя Лилия. Мы их сейчас видим на экране, вот здесь вот, маленькая такая 24 июля, которая должна была быть, и, ну, которая появилась, вернее, в японской локализации в июле. А также у нас Синяя Лилия, которая должна была появиться в Наши локализации, хотя неизвестно когда на самом деле, должна была появиться на прошлое обновление, на это обновление должна была появиться, ну посмотрим, в общем, выйдет она в это обновление, которое будет в наши вторник или среду 12 числа, в общем, у нас баннер же заканчивается на глобальной локализации, скорее всего, 12 числа она и придет, а может и не придет. Далее, у нас не было коллаборации Слайма, то есть у нас не было о моем перерождении Слизь э, из анимешки этой персонажей, то есть Римору, Мелим, Бенимару. Также у нас не пришла к нам маленькая Диана Зеленая. Вот таких персонажей у нас не было, давайте разбираться, что у нас да как. Э, сейчас мы находимся на gc Data. Точка, ну GC, ну короче сайт вы видите uh, gc дата вот так она называется мне как вы говорить не могу ну уж ничего страшного uh, у нас беннимару бенимару давайте поговорим об этом персонаже будем идти сверху вниз смотреть будем все подряд но ну, раз естественно демона uh, навыки умения у нас наносит слабый наносит урон uh, против ослабленных врагов в три раза больше мы видим сейчас все наши множители, 110, 165, 275, пассивка или же уникальность на нашей локализации, как перевели, увеличивает урон героя на 3% за каждое использованное умение, то есть у нас получается Ограничения на усиление данного персонажа особо нет, просто используйте его умение и будет вам шоколадный урон, так сказать. Далее, что у нас еще есть? Ну, вообще, мы видим здесь рейтинг подразделения, то есть, куда мы его можем брать в основном. Японцы и просто игроки, которые на японской локализации часто играли, много играли, они решили определить его как... Более направленного на Алово и на Красного Демона, ну и также у него неплохая пассивка, судя по тому, как они его здесь показали. На самом деле, пассивка тоже мне понравилась, если честно, я бы хотел этого персонажа у себя видеть в команде. А почему именно, сейчас вы увидите? У него второе умение, дебаф очень сильный. Уменьшает характеристики всех врагов, связанные с защитой, на 20-30-40% на 2-3 хода. Что это значит? Ну, все характеристики, связанные с защитой, то есть сопротивление всех родов, защиты обороны, все вот эти вот, у нас будет ну, уменьшено на 40%, если с третьего ранга, ну и на 20%, если с первого ранга. Это очень мощно, то есть используя его, а потом используя какого-то еще дополнительного персонажа, можно добиться огроменного урона. Далее пойдем. Далее у нас ульта. Ульта наносит урон. Далее атака по одному врагу идет у нас, уменьшает ранги умений его, затем истощает шкалу ульты на количество уменьшения ранга умений. Как это работает? Ну, работает оно, в принципе, точно так же, как и у зеленой Элейн. Она э, уменьшает ранги умений, также и у бана, кстати говоря, у зеленого, если я правильно помню, или у красного, точно не помню. У нас есть персонажи, в общем, в нашей глобальной локализации, которые так делают. Он ударяет по врагу, если у него были второго и выше ранга умения, особенно если несколько штук таких, то он уменьшает на количество снижений, снижает на одну единицу, снижает ульту. Ну, грубо говоря, у нас у врага три скилла, которые второго уровня подготовлены. И у него шкала 3 ну, три орба, 3 три из 5. У нас используется ульта по данному врагу, если его не убивает, то уменьшается его рейтинг умений до первого уровня, все его умения уменьшаются на один уровень вниз. А также у нас получается, что уменьшается количество уменьшений, у нас же написано, значит у нас еще на 3 уменьшается его полоска ульты. Ну, достаточно неплохо на самом деле. А, также у него максимальный показатель 840 процентов достаточно неплохо множитель у него 56 то есть 50 с 1 по 6 уровень у него на 56 процентов увеличивается урон что довольно неплохо следующий персонаж у нас это Мелим. Мелим синенькая такая что она делает ну на самом деле она очень интересный персонаж для пвп давайте по поговорим почему почему почему она тоже демон у нее Пассивка увеличивает урон критического удара на 8% за каждый навык, используемый героем. Ограничение 10%, то есть 80% дополнительного урона от крита. То есть у нас сколько? 120%, то есть 200% будет у нее на полной пассивке. Что у нас здесь еще? Навыки умений. Увеличивает свой урон в зависимости от того, если у врага, а у нее вернее критует или нет в два раза, увеличивает крит урон, если она критует. И, в принципе, она наносит урон по одному противнику. 400% умножаем на 2, грубо говоря, у нас 800% урона. Получается, по одному врагу с третьего рейтинга умений. Достаточно неплохо. Что у нее делает второе умение? Ну, второе умение у нас чуть-чуть послабее, но оно очень интересно в своем плане. Оно наносит урон одному врагу, Конечно, множитель не такой сильный, но вот следующее предложение, оно очень интересное. Отключает Ultimate Move, то есть отключает набор ульты, отключает использование ульты на 1-2 хода. В принципе, достаточно очень интересный персонаж в этом плане, то есть оно не позволяет, во-первых, набирать, во-вторых, оно еще не позволяет ульту использовать, ну вообще круто э, в этом плане. Что у нее делает ульта? Ну, в принципе, ульта наносит достаточно огроменный урон по всем противникам. 350% у нее на первом уровне. Но у нее от детонации. Урон зависит, то есть, детонация. 15% дополнительно в урон за каждый шар у цели. Шарик за ульту. Что это значит? Но в принципе, у нас есть персонаж, у которого 5... 5 орбов. Ну, допустим, у него готовая ульта. 5 на 15, это у нас 75%, и 75% это неплохо так увеличивается урон у данного, у данного множителя. То есть, достаточно огроменный урон получается по всем врагам. Особенно, если у каждого врага есть по хотя бы 1-2 орба, это достаточно неплохое увеличение урона по врагам. Что у нас здесь еще можно посмотреть? Да, в принципе у нас здесь ничего особенного нет. То у нас шанс крита 80 процентов, то есть она критует достаточно часто. Можно ее собирать в крит дамаг в атаку крит дамаг Я думаю, да. Думаю, что этого будет достаточно и использовать какой-нибудь фей Хальбрама для увеличения шанса крита. Все, это вам достаточно будет. Далее идем, далее идем у нас Римару. Римору тоже интересный персонаж. Он танк из коллаборации. Что он делает? Ну, во-первых, давайте переведем на русский язык, а то почему бы и да. Э, наносит урон разрыва. Разрыв это у нас увеличение в два раза урона по усиленному врагу. Давайте посмотрим, так ли Да, это так. Э, урон достаточно неплохой по одному врагу, увеличивая в два раза. Это 900% за третий ранку мини, в принципе, по усиленному врагу достаточно неплохо. Пассивка у него увеличивает, связанная с характеристикой защитой связанные с защитной характеристики на 8 процентов если герой получает урон 5 раз складывается ну или же ограничение 5 раз на самом деле я еще и до конца не понял оно либо активируется пять раз и обнуляется в момент получения урона либо же оно накапливается вот это вот я не знаю у меня не было римуру но честно говоря мне кажется что все таки оно будет накапливаться поэтому у нас 8 на 5, это у нас 40. 40% у нас получается увеличение характеристик, связанными с защитой. Очень довольно неплохо. Что у нас делает второе умение? Это встает в стойку, которая дает иммунитет к дебафу. И лечит на 30% уменьшенного, ну, от уменьшенного здоровья в начале следующего хода. Довольно неплохо. Помните, у нас был красный бан, который дается по сюжету. Вот у него точно такое же умение в этом плане. У него умунитета, конечно, по-моему, не было. Хотя на третьем уровне, по-моему, у него было все-таки. Но у него есть самоотхил в этом плане. И вот то же самое, что и у него, есть у Римору. Но у него более интересным способом это сделано. Потому что со второго ранга у него уже встает стойка, которая насмехается над врагами. Это значит, что все атаки будут идти только на Римору. Ну, за исключением наших... АОЕ дамага и ульты, в принципе, тоже АОЕ, которая. Это единственное, что ограничение является по его умениям. Но ничего страшного. А, принимает стойку, которая таунтит у врага, забирает весь урон на себя, а также лечит на 30-50% достаточно неплохо. Но также у него есть иммунитет к на 1-2 хода. Что у него по его ультимейту, у него ультимейт следующий. У него, вернее, их даже два, вот так давайте будем говорить. Давайте комбинированная атака. Отменяет бафы и стойки на одного врага, наносит урон и оглушает. То же самое делает и вторая, только увеличенный урон. В принципе, вот такой вот неплохой урон у него, 49,56% множителя. Это довольно неплохо. Что у нас дальше? Пассивки мы поговорили, цвета мы видели, в принципе, синенького цвета. И, в принципе, ну, здесь все. Здесь обычные, обычные, так сказать, скиллы. Давайте дальше пойдем. Зеленый Диана. Зеленый Диана довольно интересный персонаж, тоже давайте посмотрим ее. Что можно о ней сказать? Ну, давайте начнем с того, что слаймовых коллабораций у нас, там, вроде один персонаж, гарантированный, какой-то должен быть. Но этого точно я не помню уже, давно было. Но здесь зеленая Диана. Э, она не гарантированная, если я правильно помню, то есть на нее степ не будет. Но она, если я правильно помню, достаточно неплохо будет себя показывать на ПВП. Почему? Потому что следующие характеристики у нее и умения. Во-первых, пассивка. дразнит врагов и создает барьер, равный процентом защиты в начале битвы. Давайте поговорим, что это значит. Ну вот у нее на первом уровне 300 обороны. 300% защиты это у нас 900 обороны. 900 обороны на первом уровне это очень много. Ни одного персонажа нету такого количества. А теперь представьте, что она замакшена, у нее 5000 обороны, к примеру. И оборону увеличивает она еще в 3 раза свою. 15000 обороны. Я думаю, что я вам уже сказал, что это достаточно неплохо. Давайте дальше посмотрим, что у нас здесь да как. У нас урон увеличивается в два раза по врагам, в принципе, если критует. Поэтому достаточно неплохо тоже урон. Тяжелый металл. Вот это вот у нее тоже интересное умение. У насмешка над врагами, то есть она собирает урон, как и риммору, в принципе, Повышение характеристик защиты на 80%, на 120-200% дополнительно. То есть у нее может быть не только 15 тысяч, а так вообще 30 тысяч можно ей сделать. Ну, наверное. Честно говоря, мне кажется, что все-таки не складывается ее пассивка и ее тяжелый металл активного менее. Поэтому, наверное, 500% просто увеличение ее характеристик защиты и 300 умножаем на 5. Это у нас 15500 будет на первом уровне. Неплохо. Далее, ульты. Ну, ульты у нее обычные, в принципе, просто урон, который ее увеличивает шанс проникновения, пронзания. Достаточно неплохо. Далее, что у нас здесь есть? Ну, наборы, конечно, ей обороны, естественно, желательно ей ставить три сета. Это уже и так понятно по ее характеристикам и умением. Ну, в принципе, они что можно сказать. Но ну, она будет очень сильно мешать на пвп Очень сильно будет мешать. Также она неплохо себя показывает на э, демониме Леодосе, потому что она танчит его урон. В принципе, вот так это вот все. А, дальше у нас персонажи... А, кстати, вызывать ее или нет? Да, советую. А, так же, как и слаймовых персонажей. А, Лилия зеленая, в принципе. Давайте посмотрим, что она делает. Переводим на русский язык, чтобы она была... Более понятно. Первое умение наносит урон равный определенному проценту урона одному врагу, снижает связанные с атакой характеристики на определенный процент на 1-2 хода. В принципе, неплохо, достаточно неплохо, но что можно об этом сказать? Ну, в принципе, на ПВП она будет достаточно неплохим персонажем но у нее даже уникальность подсказывает, что она будет на ПВП хорошо себя показывать. Уменьшает атаку всех врагов на 16 процентов в ПВП. Будет ли она мешать? На самом деле не знаю. На самом деле не знаю, почему? Потому что ее синяя вариация точно мешать будет, а вот зеленая, ну она такая себе, фрида плей, так сказать. Реквием увеличивает урон получаемый всеми противниками на 20 процентов, 30 и 50 процентов в течение двух-трех ходов довольно неплохо но как бы это вам сказать если честно вы вряд ли будете из ее использовать но если вы будете ее использовать то она вам в принципе поможет э, наносить огромный урон по врагам всеми противниками то есть урон она увеличивает по всем противникам и это уже неплохо используйте потом какого-нибудь Кинга ульту, и убиваете всю команду. Довольно неплохо. Я думаю, что это довольно неплохо. Что у нее по ульте наносит урон всем противникам. От, ну, определенным процентом на 35% процентов увеличивается с каждым уровнем атаки, уменьшает ранге умений, затем истощает, ну, в принципе, то же самое, что у нашего Бенни Мару. Э, в принципе, неплохой персонаж, но я бы не сказал, что ее прям стоит-стоит качать. Вот то синенькая, синенькая. Она будет неплохая. То есть если зеленая будет отдельно от синего, зеленую не вызывайте. А вот синяя будет очень неплохой. Э, давайте посмотрим, почему. На зеленой особо останавливаться даже не хочу, потому что она, ну, такой себя. А вот синенькая, синенькая это очень топовый персонаж. Э, смотрим. Первое умение, урон по всем программам, плюс истощает у всех на 1-3 сферы ульту. У каждого противника. То есть всего может снизить на 9. Орбов за третий ранг умения первого скилла. Далее у нее очень сильная пассивка. Увеличивает показатель пронзания всех союзников на 50%, а значение показателя пронзания героя. Применяется при вступлении в бой. Давайте посмотрим, сколько у нее. У нее пронзание 50%. Пронзание 50%. И что можно сказать об этом? Ну, 25% у каждого противника, ой, у каждого союзника, вернее, будет дополнительно. Это неплохо. Uh, героическое, героическое умение от Хила, <смех> я буду так его называть, uh, лечит uh, здоровье союзников на 200%, 240% от атаки, снимает дебафы со второго ранга умений, а также, uh, в принципе, <смех> исцеляет всех союзников, и этом все сказано, снимает дебафы и исцеляет сильнее, чем у Кинга, в принципе. Она может на нафулывать, выхиливать просто по кд. Ульта у нее точно такая же, а вот показатель ее востребованности на пвп, пве контенте, вот у нее очень высокий. То есть ее использовать сильно в пвп, и в пве вы будете постоянно вместо кинга. Но на самом деле не совсем вместо кинга. Можно, можно использовать следующим образом. Можно его ставить, когда вам нужно окаменение, а можно его не ставить, и тогда ставить лилю. Тогда вы будете использовать и отхил, и снижение аргейджа и пронзание дополнительное. В принципе, вот так вот. Стоит ли его вызывать? Однозначно, да. Однозначно, да. Вот такие вот персонажи у нас в следующих баннерах могут быть. Скорее всего, у нас либо будет зеленая Диана, либо будет уже Лилия, какая-то из. Так что мы ждем. Но ну, может быть, слайм-коллаборацию, но вряд ли. Вряд ли у нас будет слайм коллаборация. У нас еще вот есть такой персонаж. Слайм Римуру, что он делает, но ну, в принципе, Давайте о нем тоже поговорим Снимает бафы с одного врага и наносит урон Снимает бафы и наносит урон. В принципе, вот в этом. Да, также исцеляет у союзника И с третьего ранга менее всех союзников, но также дает иммунитет к дебафам. Довольно неплохой персонаж. Пассивка у него довольно интересная, Исцеляет всех союзников на 5% от количества уменьшенного ХП в начале каждого хода. Uh, у нас есть такой персонаж, как Элизабет, uh, красная официантка. У нее отхил 20% или 10% от uh, максимального количества ХП, если получили урон ваши враги, ну, то есть союзники. Uh, если же они не получали, они не отхиливаются. А здесь они постоянно будут отхиливаться. Поэтому здесь пассивка у него очень и очень неплоха что у него ульта делать ну наносит урон одному противнику истощает на три шара ой ту. А сильно это или нет но ну, на самом деле не знаю довольно неплохой персонаж но я думаю что вы все-таки его будете использовать не так часто если будем смотреть по тому как они бы приходили к нам то скорее всего к нам пришли бы они следующим образом римуру Слимуру, лилия ну, если оно вот так вот к нам на японской локализации мы видим, что оно так пришло, а к нам оно вряд ли так придет. Но вряд ли у нас будет полный комплект Реймору, Милем и Бенемару. Она, скорее всего, их разделит 2 на 2. Как и здесь у нас сделано. Далее. Стоит ли вызывать Римору? Однозначно да. Мелем, Беннимару? Однозначно да. Пробовать, по крайней мере, вы будете пытаться. Гарантированно вы получите слайма, потому что он 4-х, ну, СР, вернее, редкости, поэтому вряд ли у вас в этом будет какая-то проблема. А вот ССР персонажей, Римуру, Мелем и Беннимару вам, наверное, будет довольно давать проблематичненько получить. Ну что ж, вот такой вот видеоролик у нас получился. Копите кристаллы на ваших баннеры на наши баннеры, которые мы видели сейчас на экране. Копите ваших кристалликов побольше, потому что будете вызывать достаточно много в будущем. Ну а с вами был как всегда я, Макс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, под... поступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ну а с вами был как всегда я. Повторяюсь уже. Ну ничего. Пока.